Каждым годом служба в армии по контракту становится все более престижной профессией. В 2016 году количество контрактников в России составляет 200 тысяч человек. Однако благодаря проведению военной реформы к 2017 году планируется увеличить этот показатель почти в два раза. Вот основные требования. Возраст от 18 до 40 лет, образование не ниже 11 классов, годное по здоровью, прошедший профессиональный психологический отбор, и нормативы по физической с каждым человеком работаем индивидуально, то есть что он хочет, что мы можем, какое у нас есть задание, куда, то есть зависит от профотбора, годность по здоровью человека, то есть какие рода виды войского можно призвать, что он хочет, куда, куда у нас есть задание, то есть вот так вот все ищем должность человеку. Стоит отметить, что для военнослужащих по контракту государство подготовило широкий пакет социальных льгот: бесплатное медицинское обслуживание в военных лечебных учреждениях, обеспечение служебным жильем, предоставление военной ипотеки, страхование здоровья и жизни, преимущество при поступлении в профессиональные училища и вузы, выход на пенсию в 45 лет. Также в армии могут служить не только мужчины, но и женщины. Понимаете, там нет деления женского, мужского пола, то же самое и льготы, все, все то же самое. Все, что устраняется на женщин. Есть должность, которую, скажем так, у нас нет, э, скажем так, должность женщин, мужчин. Есть, скажем, должность, которые могут замещаться в онаслужащим женщинами. Вот так. То есть не на всякую должность женщина может быть назначена. Это в первую очередь, конечно, медики и связисты. Вот основные должности, которые могут замещаться женщины. То есть в часть они не попадут, ну, вот так это, там, скажем, органы военного управления, обеспечение они могут попасть. Бесспорным остается факт, что служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации была, есть и будет престижным и благородным делом, который поможет молодому поколению усовершенствоваться не только физически и духовно, но и материально. Регина Фахрудинова, Универньюз.